Здравствуйте, дорогие мои девочки, девушки! Перед вами мое гадание-прогноз под названием «Мой будущий муж». Давайте заглянем в будущее, в будущий, в следующий год и узнаем, ждет там вас муж, не ждет. Если ждет, то что там такое. Давайте посмотрим. Добывать информацию будем на астрологических. Это такие вспомогательные тоже, малые астрологические. И э, колода океан любви. Будем получать, дорогие мои, на всех моих авторских колодах информацию. Итак. Сейчас я разложу, и вы загадаете свою карту. Вот, загадывайте что-то из этих четырех, пожалуйста. Спонтанно, не напрягаясь. Под этим видео не будет тайминга, поэтому не обессудьте. Кто хочет тайминг, кто хочет что-то отдельное, становитесь спонсором моего канала. И вам будут каждый месяц отдельный бонус будет. И вы будете иметь первое доступ ко всем видео, у вас будут бонусы. Итак, начнем с этой карты. Вот так, вот так мы все положим специально. Сегодня так, потому что это на Новый год. Так. Вот так будем сегодня. Итак, совет ангела. Ангел говорит, что надо уметь защищать свои интересы. Но ну, не до такой степени, что до разломов каких-то семей, до разломов союзов. Вот тут надо, дорогие мои, осторожно, да? Если разломала, сама задумайся сделать работу над ошибками, чтобы в следующий раз такое не повторилось. Вот, То есть ангел говорит, что много в вас напряженности. Надо помягче быть, помягче. Когда и где? Ну, вот давайте посмотрим. Так. Ну, тут получается у нас понедельник и воскресенье. То есть воскресенье и понедельник как э, такие основные дни. И с сегодняшнего дня, сегодня, завтра, послезавтра и еще после-послезавтра 4 выходных дня. Потом 5 галочку ставим, это вот навстречу. 4 выходных Пять навстречу. Вот такой тут ритм. То есть это вот по времени. Где? Где? Э, Все, что связано с детскими поликлиниками, с детскими врачами. Все, что связано с какими-то экономическими заведениями, э экономически в будущем какие-то планировал плани где планируют. Там, где э, архитектурная тема. А там, где... Может быть какие-то дом культуры, кружок по интересам, что еще. Возможно, это каким-то образом связано с родней, с вашей родней по отцовской линии, то есть вот по родительской теме, по родственной теме. То есть вот тут такая подсказка, подсказка. Может быть это даже кинотеатр или маленькая кофейня. То есть вот это где я сказала. Теперь приступаем к теме, кто он. Он человек, который любит дом, ну, плавает в определенных таких своих фантазиях, скажем так. Любит очень уют, любит, чтобы женщина умела вкусно готовить. Для него это очень важно. Потом... Он может работать на каких-то опасных работах. Это может быть и МЧС, и все, и все, что связано с лифтом, все, что связано с высотами. Сейчас скажу, недалеко от ЗАГСа может где-то работать. Может даже работать в системе, которая инициарная, как правильно сказать. Там, где людей задерживают и оставляют на какое-то время, скажем так. Еще еще какая подсказка. Ну, возможно, где-то рядом работает, рядом с вашей работой, тоже как вариант. Возможно, даже его вы в ближайшие две недели, это человек, который может зайти или приблизиться к вашему месту работы. Вот такая тут подсказка. Что говорят карты «Океан любви»? «Океан любви» говорит, что страстная любовь вас ожидает еще надо еще добавлю страстная любовь он человек который немножко маленький ребенок внутри сидит вот это тут надо понимать чуть-чуть капризной и такой который хочет чтоб там где он жил там, где он живет, где вы с ним будете жить, или даже если вы к себе его приведете, создать какой-то минимальный, хоть на короткое время, какой-то вот уют ему надо, понимаете? Или кружка любимого цвета, или вот что-то такое. У него есть вещи, что-то к чему он прикипает. Это очень важный момент. Идем дальше. Какой он добытчик? Ну, добытчик такой, все зависит у него, в какой коллектив он попадает. То есть, если вот общий там какой фон зарплаты, такой вот и он добытчик. Иногда, может быть, даже и растратчиком. Я уж не буду тут самое как бы пугать, но, возможно, у него есть группа людей уже сформировавшаяся, ну, как хобби. Как, знаете, ну, как, допустим, кто-то вот на охоту ездит, кто-то там еще что-то делает, кто-то на рыбалку, возможно рыбалка тут, то есть э, если вы лояльно, тут интересная какая-то связь, да, если вы лояльно относитесь к его хобби, допустим рыбалка или коллекционирование чего-либо, там значки или монеты там или что, тогда... Вот он у него будет мало заначек, то есть он как-то будет больше в семью, потому что вы будете поддерживать его хобби. А если нет, то он будет жестко держать какую-то свою заначку, чтобы вы это понимали. Что вас с ним объединит? Ну, наверное, вы будете люди одной веры, я бы так сказала. Вы будете люди одной эм, религии, это тоже как подсказка. И вас будет вместе объединять, что вы что-то не любите, ненавидите. И в этом вы сойдетесь. Это, знаете, допустим, как сейчас общество антиваксеров собираются, да? Вот, может быть, эта группа тоже хорошо вас объединит. Что отбросите, забыть? отбросите, забыть. Чушь отбросить и забыть. Ну, наверное, он, его раздражают женщины которые очень много себя перекраивают, я бы так сказала. Которые ну, непонятно, что ищут свой будущий лук, свою внешность. И на фоне этого могут как-то нарушить свою красоту. Поэтому вот тут такая, дорогие мои, подсказка. Если у вас на сегодняшний день уже губы изуродованы и пельмени, то уж не знаю, что тут делать. да? Как-то сдувайте их, если это реально. Вот, то есть иногда ко мне тоже приходят клиентки, ну, у которых зашкаливает эта история. Дорогие девочки, умейте остановиться, потому что перекроенное лицо для меня, допустим, это сразу показатель больших внутренних комплексов. Когда мы не согласны с внешностью, которую нам дал Создатель, значит мы не согласны с Создателем. И эти перекраивания, хрен поймешь, чем могут закончиться. Ну, это так. Мысли вслух. Да? Вот. вот такой был вот прогноз по этой карте. Теперь будет прогноз по этой карте. Итак... Ох, черная роза тут вышла у вас. Итак, что советует ангел? Что советует ангел? Ангел говорит, много мужчин это не есть хорошо, это не значит, что вот, то есть это как обрезки, обрезки, как цепочка разлетелась, кусочки звеньев толку нету, толку на длинную дистанцию нету. То есть, дорогие мои, ангел вам говорит, остановись, если ты перебираешь мужчин, остановись, возможно он где-то рядом с тобой уже, может ты его просто за... Забраковала, то есть подумай, где твоя планка, определись, какой мужчина тебе нужен. Перебирание персон не дает, часто не дает хороший результат. Так, когда и где? Когда и где? Будем сейчас смотреть. Суббота и вторник. Вторник и суббота. Сегодня и завтра выходной, потом 6 дней галочку ставим, потом два дня выходной и 6 дней галочку ставим. Галочку ставим, дорогие мои, на вашем календарике, календаре, который висит где-то под глазами. Или отмечайте у себя внутри в мобильник, допустим. Так, где есть возможность с ним встретиться? Все, что связано с спа, джимы, какие-то гимнастические, спортивные темы, Какие-то рядом с заведениями надзорными, вот надзорные, которые делают аудиты, которые проверяют строительство даже вот, вот такого характера. Недалеко от магазинов с магическими атрибутами или прямо при входе где-то, допустим, с какой-то магической литературой. Все, что рядом с цирком, связано с цирком. И, и, и. И все, что связано тут, дорогие мои, с козерством и с лошадьми. Вот где вы можете встретить этого человека. Кто он? Он. Ну, он интересный, он где-то весельчак, он внутри может быть более грустный, но спереди, сверху фасад у него будет очень интересный, ну такой внешно сильного человека, человек устремленный, таких огненных, скажем так, огненных таких энергий, то ли стрелец, то ли овен, то ли лев, амбициозный. Э странные люди вокруг него, кстати, вот одна из подсказок есть, то ли циркач, то ли что-то актерское, может быть, да, может спортсмен бывший тоже как вариант, бывший, может сейчас на тренерской работе, кстати, да, или ну да, вот или массажист у каких-то знаменитых этих спортсменов тоже как вариант, сейчас скажу, сейчас скажу. Ну, скажу, что есть у этого человека, он не боится связей, с, он любит очень острые ощущения. Возможно, где-то делает ставки, может, тихоря какие-то рулетки посещает. Определенно, точно, дружит, может быть, с детства с какими-то криминальными типами. Вот, с, ним не, с этим человеком не соскучишься. И, может быть, ездит то ли на золотой, то ли на оранжевой, то ли на красной машине. Вот такой человек гротеск, человек гротеск. Какая же у вас с ним любовь может быть? Любовь неплохая, но по пятам будет, или рядом пока что, там ближайшие 3-4 месяца после, как вы познакомитесь, рядом будет идти какая-то соперница, яркая женщина, которая, может быть, даже фанатично его любит, и которая не хочет его отдавать какой-то другой э, женщине, но вы должны будете понять через месяц, через полтора, что вы нужны, что вы нужнее, то есть не плюнуть, не психануть, там типа я не буду с ней бодаться и вот такое. Нет, вы поймете, что вы нужнее или хотя бы вы вспомните э, мои рекомендации. Какой он добытчик? Ну, я скажу так, возможно для него деньги не главное. Человек ощущений, человек мировоззренческих каких-то устоев своих, вот таких нестандартных. Возможно, немножко любит выпить, кстати, вот тут тоже есть такой. Какой он добытчик, вот когда в азарте он идет добывает, когда он устал, ему легче взять какой-то там полубольничный, где-то там, не знаю, с друзьями потусоваться. Вот, в принципе. Но я не вижу, что его семьи страдают от безденежья. Почему? Потому что этот человек, он умный, он найдет лазейку, он найдет выход из лабиринта. Что вас с ним объединит? Ну, наверное, внутренняя, скрытое от других душевная доброта вот то есть внутри где-то глубоко где-то глубоко где вы скрываете от других вот и страсти будут бушевать вы с ним будете и цапаться а потом штиль а потом шторм а потом штиль вот это объединит потому что он яркий гротескный ему не нужна такая знаете полностью женщина блины пироги эти тиши, тиши догладь. Да ему вот что-то надо стервозное стервочку ему подавать и что отбросить и забыть? Ну, в принципе, это очень хорошая карта. То есть э, не надо бояться рядом с ним каких-то сюрпризов в жизни. Вот надо сказать, я боевая подруга его, как вот как боевая. Мы с ним вместе растут. Вот меня, меня создатели, вот меня Вселенная свела с таким ярким человеком. Ну, будем плыть немножко по течению воли судьбы. Будем плыть событиям вместе вот дорогие тут такой интересный прогноз кстати потому что личность необычная очень необычная тут личность теперь информация по этой карте Ангел говорит. Ангел говорит, ты не дуйся, не обижайся, ты не будь такая маленькая золушка, спрятанная в себе. Если тебе мужчина нравится, может подойди и скажи. Вот просто. То есть ангел говорит, объявляй. Видите, солнце нарисовано. Объявляй, не носи в себе. Объявляй миру. Говори, что вот. вот говори. Может даже где-то вас обижают, или на работе зажимают, или на учебе, если вы еще учитесь. Иногда подойдите в среду и... И вот так и выкладывайте, и выкладывайте все, и выкидывайте. Вот так. То есть ангел говорит: объерчись, не стой. В... Чей-то тени, стань солнышко. Может быть, какую-то яркую себе одежду купи, объерчись. Купи себе э, такая подсказка от меня, от Кассандры зелено-салатовую, то ли шапочку, то ли шарфик, то ли что-то такое немножко кислотное. Вот ангел говорит. И если проблемы с папой или с какой-то родной по отцу, пора помириться, пора это зашпаклевать, <зас> заштукатурить, загладить. Когда и где. Тут вообще красные карты, когда и где. И стоит э, очень туманная, я не знаю почему, очень завуалированная. Не знаю почему. Не знаю почему. то Много красных карт. Очень размытая ситуация. Когда и где. Я скажу так. 10 дней вперед пустых. 20 дней галочку ставим. да? И 10 дней пустых. Прямо так. Где? Рядом с роддомами. На крестинах какого-то человека. На чьем-то днем рождения. На банкетах. В поездках. В дальних. Это больше колесо на дальние поездки. Подсказки дальние еще расскажу круизы когда мы плывем э, рядом с банями в банях спа на шашлыках вот такое вот такой момент кто он он немножко любит много человек который немножко много болтает это будет первая подсказка кто он он думает что он прав всегда может даже немножко спорщик его надо немножко уметь осадить, его немножко, вот почему вам ангел говорит, высказывай, как выкидывай такие, как сказать, молнии, останавливай где надо, а где надо продолжай, раскачай ситуацию. Вот его надо будет останавливать, немножко дрессировать, возможно он немножко взбалмош, взбалмошный такой. Такой бурный, потом спокойный, потом бурный человек, амплитуда такая а по, э, ну, не знаю, по папиной линии. Возможно, у него папа такой немножко смешной и необычный, такой, знаете, типа задорного вот такой папа может у него. Потом, что еще, любит поездки человек, но если что-то наобещал, надо, его надо будет напоминать. Но, к сожалению, это такой человек, вот на будущее надо напоминать, напоминать. Какая у него профессия, ну, может быть, даже просто шофер во всех отношениях, логист во всех отношениях, все, что связано, может быть, с издательской темой, с типографией. Ну, вот тут такое, в общем-то, какие-то экономист, может быть, какие-то планировочные темы. Стратег. В общем, человек стратег неплохой. И еще, конечно, очень много в нем э, связи с интернетом, с компьютериза... компьютеризацией, с администрированием. Ну, вот такое. Может быть, программист просто, да. Теперь смотрим, что он вам достанется свежим, вышедшим, выскочившим из каких-то отношений. Возможно, там ребенок и не один будет. Вот, ну, в общем, достаточно внезапно человек шустрый и вам такая шустрая история. Но я вам хочу сказать, что это отец вашего будущего ребенка, поэтому все, что я вам сказала. Еще как подсказку могу сказать, что он выше среднего роста, худощавый может быть. Вот как, ну, вот как подсказка, воздушный такой человек, ну, быстрый, шустрый такой. Чук -чук -чук -чук -чук -чук. Вот такой. Теперь, какой он добытчик. Ну, он человек увлекающийся. Рабытчик он, может, неплохой, да? Но он любит красиво, мощно тратить. У него есть какой-то друг или родственник, который любит его утянуть, чтобы что-то потратить, и чтобы всем было выгодно. И поэтому тема его денег может определенно, регулярно быть камень, камнем преткновения. Я не предлагаю вас э, там, встречать его в день получки у банкомата или вместе идти к банкомату, но, может быть, потом надо будет рассмотреть такой вариант. Возможно, этот человек каким-то боком связан с вашей работой. Допустим, он приходил, э, ну, допустим, электричество там что-то с компьютером. Может, я не утверждаю, что вы его уже видели, но в ближайшее время можете увидеть потом. Что вас с ним объединит? Ну, такое, знаете, размытое отношение твое-мое. То есть э, вы... Можете иногда что-то чужое, иногда, ну как бы не взять, а думать, что этим тоже можно пользоваться. Вас, вас это может объединить, вот такие процессы. Он тоже иногда думает, что если что-то плохо лежит, но ну, может быть, а почему нет, никто. Не то, что он вор там, что никто не заметит, а может быть он имеет право эту вещь взять или пользоваться ей так вот, не щадя эту вещь, скажем так. Вот это вас может с ним объединить. Но еще вас может объединить, вы можете выступить в роли спасительницы его от предыдущей женщины. Тоже как вы, как такая нужная гавань, я бы так сказала. И что отбросить и забыть, если будете выяснять отношения, его нельзя пугать, я с тобой разведусь, я тебя не пущу к детям. Вот это для него тема, как для быка «Красная тряпка». Ясно? И еще нельзя его упрекать. Что он там несчастливый или лузер. Вот тоже вот такие слова. Я не думаю, что он лузер. Он просто непростой человек. А... То есть вам нельзя на него такие ярлыки вешать. Вешать и прибивать гвоздями, чтобы он с ними дальше по, жи... по жизни шел. Надеюсь, девочки, вы меня поняли, что же я сейчас вам хотела сказать. Да? И теперь эта информация будет вот так. Смотрите, а тут вот какая у нас карта. А тут неизвестно кто. Неизвестно кто. Тут прямо карты, ну не знаю, прям не хотят ничего вам говорить. Напряженка, закрытый, закрытый портал. Ну давайте попробуем. Я понимаю, почему закрытый портал. Потому что карта э, из моей авторской колоды «Океан любви» карта называется «Платоническая любовь». Это когда издалека мы видим, смотрим, наблюдаем, балдеем. Э, чуть не сказала слово на букву «А». Ну, в смысле, что э, такое вот... Отношение как к сказке, как к хрустальному чему-то, к которому, может быть, страшно приблизиться и не испортить отношения бытовухой, да. То есть скажу вот так вот, как бы по-простому, что я вижу. Ангел почему-то дал вам карту трещины. Что это такое? Ангел даже, ну, может быть, вы сильно, ну, допустим, как-то ни во что, ни в кого не верите, и поэтому ангел тут, не знаю, не знаю. Ангел не нравится что-то вашей внешности, уж извините, может быть, наколки или что, но ангел в чем-то против. Вот сейчас вот. При данном раскладе. да, То есть ангел э говорит, обрати внимание на свою внешность. Вот единственное, что могу рассказать, ну, расшифровать. Когда и где, вы можете познакомиться в лифте, в каком-то высотном здании. Э может быть он чин чинить будет лифт в вашем доме, допустим, или инженер по этой теме. И еще у него все многое связано и у вас с какими-то полетами, аэропортами, перелетами. Вот тут вот такое... Может быть, еще архивы тут присутствуют. Сегодня, завтра выходной, три дня активные. Сегодня, завтра выходной, три дня активные. Да, вот такая подсказка. И вот еще раз вышла карта, которая мне, мне, мне подсказывает то, что мысли у меня внутри этого человека вы в принципе знаете. Уже вы его видели не менее двух-трех раз. Кто он? Он любит быстро ездить, на, ну, на чем-то ездить любит быстро. Может быть, иногда нарушает права, но ну, эти дорожные правила. Странно относится к женщинам. Какой-то человек нестандартный вообще. Возможно, вы его видели, вы сейчас поймете, про кого я говорю. Он такой, который выбивается из... Э из общей массы людей может сказать не в попат или сказать что-то странное, такой ходячий зашифрованный профессор, но который, знаете, что ляпнет, то может и произойти, в общем-то. А, Какой он добытчик, Это человек, которого, в принципе, сложно затащить в официальный брак. Он боится каких-то обязанностей, или маманька у него такая ему там перепрошила память, ну, как вариант, и в том числе окружение у него такое, которое, ну, видать, на сегодняшний день вокруг него в основном какие-то вдовцы и холостяки. Вот-вот в чем момент такой, да? То есть холостяк в холостяцкой, в этом самом, как сказать... Ну, дважды холостяк. Я не знаю, почему. Вот, вот, вот летает вот так и все. А против, да, вот эта та история. Что вас не может объединить? Ну, возможно, возможно, у вас были похожие истории, допустим, в каких-то нарушениях, каких-то прав или каких-то законов, допустим. Что вас не может объединить? Кстати, вы можете с ним познакомиться даже в зале перед судеб... входом в судебный зал в качестве каких-то свидетелей. Тоже тут это есть, да, чтобы вот вы понимали, о чем я говорю. Что вас с ним объединит? Да, не знаю, вы какие-то товарищи в чем-то, по несчастью, уж даже не знаю, что вас с ним может объединить. А вас с ним может объединить еще... Вы можете с ним познакомиться, сидя в поликлинике около какого-то врача, будь то ветеринар, будь то простой человеческий доктор. И что бросить и забыть, ему нельзя навязывать и с ним мечтать о будущих еще не родившихся детях. Вот тут надо быть очень осторожным. И еще, возможно, нельзя... Чуть не скалаптирует. Э, возможно, тут нельзя как-то оскорблять его маму или вспоминать его маму. Для него какая-то тут грань болезненности на, на, на, на, находится. Вот, дорогие мои, такие вот вам от меня прогнозы. Обязательно ставьте лайк, если не можете выслать какой-то донат. Почему? Потому что бесплатный сыр он в мышеловке. Если вам нравятся мои, так сказать, предсказания про видение, обязательно чем-то или комментарием. Можно хоть пару слов написать. Просто спасибо. Не знаю, вот просто пару слов написать, и чтобы как-то канал мой существовал. И до встречи!